Приветствую вас, представители Знака Зодиака Весов! Хочу поздравить вас с наступившими днями рождения и с наступающими. Хочу пожелать, чтобы многие ваши желания осуществились в вашем ближайшем году, который для вас лично будет с 23 сентября и по 23 следующего года. Это называется Соляр. Этот период. Могу сказать, что ваш ближайший год будет очень активен для вас в области увлечений, хобби, любовных отношений, отношений с детьми. Ну и я думаю, что именно в этих сферах многие из вас наконец-то получат ожидаемый благоприятный результат. В основном это, конечно, будет благодаря личной активности. Ну, основные... Вообще, основная такая особенность коммуникации в ближайшем году – это будет немножечко замедленная реакция мышления. Это немножко не свойственно для вас, поскольку вы у нас, ребята, очень активные, очень общительные, и быстрота вашего мышления, она, конечно, бывает очень... Настолько скоростной, что не успеваешь за ней отслеживать быстрее, чем читать газету. Но, но могут возникнуть такие сложности, как сложности принятия решения. Желательно не начинать новых проектов в этом году, но можно продолжать старые. Для этого год будет благоприятен. Могут обостриться отношения с партнерами, некогда гармоничные отношения могут претерпеть трансформацию, что поможет вам открыть глаза на свои недостатки и исправить свои прошлые ошибки. Это связано с тем, что на период дней рождения, те, кто родился с 27 по 18 октября, в этот период Меркурий, ваша планета, связана с коммуникацией и общением, будет иметь ретроградное движение. Вот поэтому такая особенность для вас и будет. Хорошо, давайте дальше смотреть. Для тех, кто родился в период с 23 по 26 сентября, ну, здесь благоприятный период для вас, который касается в основном социального статуса и финансового положения, неожиданных событий и значительной переориентации жизненных ценностей. Стремление к удовольствию, роскоши, экстравагантные расходы. Важно максимум обеспечить сохранность вашего имущества. Здесь будет на момент ваших дней рождения такой аспект, как оппозиция Венера-Уран по оси, 2-8 дом. То есть здесь нужно соблюдать баланс между давать, брать, брать, давать, то здесь должно быть как-то все уравновешено, иначе есть риск попасть в какой-то сильный перекосяк в этом году наступающем, и в финансовых делах может наблюдаться некоторый хаос. Для тех, кто родился период с 27 сентября по 5 октября, ну, здесь у вас очень мощная духовная сила поможет раскрыть личные творческие способности и направить поток энергии на духовную трансформацию, мобилизировать силы на переосмысление прошлого и в развитии по своему пути. Я хочу сказать, что здесь у вас тройной аспект идет от, этого, от Венеры и к Нептуну, и к Плутону, и к Юпитеру, поэтому идет такая очень сильная здесь поддержка этих планет, которые направят вас на перерождение, на трансформацию собственной жизни. И я думаю, что этот год для вас запомнится как один из очень значимых годов. В период с 6, не 6, а просто, кто родился 6 октября, для вас этот год будет связан с необходимостью Закрыть долги, нерешенные дела, как с партнерами из прошлого, так и с их помощью. Для тех, кто родился в период с 8 по 11 октября. Год повышения личной активности, появится желание что-то предпринимать, вмешиваться в ситуацию, усилится напористость, многочисленные перемещения и поездки. Виды деятельности, требующие проворности, ловкости быстроты реакции, будут иметь успех. То есть для вас нужно быть максимально активными. Для тех, кто родился в период с 12 по 17 октября, год повышения личной активности, беспокойства, появляется желание что-то предпринять, вмешаться в ситуацию. Вероятны, многочисленные перемещения, поездки. Активные шаги, личные усилия по во имя изменения в сфере личной жизни, творческого самовыражения, артистической деятельности, преподавания, применения воспитательных мер в отношении детей. То есть все, что касается зоны любви, детей, развлечений, хобби, это ваше. Так, для тех, кто родился в период с 18 по 22 октября, что вам нужно делать? В этот период наконец-то Сатурн вышел из ретроградного движения в прямое. Ну, тут вам подсказывают, что можно идти на риск, спорить, покупать недвижимость, реализовывать новые проекты. Как раз у нас еще и Меркурий тут уже с 18 числа, уже директный. Поэтому это ваше время. Переезжайте, открывайте предприятия, подписывайте документы, заключайте браки. Ну, а теперь общее. Тенденция по любви, по любовной тематике для тех, кто родился в период с 7 октября по 22 октября. Что для вас? Ну, во-первых, у, у вас есть шанс встретить свою долгожданную любовь коротких поездках или по переписке. Но для тех, кто родился до 18 октября, надежнее будет возобновить отношения из прошлого, из 40 Меркурия. Те, кто уже имеет отношения, они могут оживить их, отправившись вместе в путешествие, туда, где раньше не были, сходить на новую выставку или на мастер-класс, связанный с совместными учениями, и узнать что-то новенькое. Для тех, кто родился в период с 12 по 17 октября, ну, для вас здесь идет очень активная ситуация, связанная с любовной жизнью, много развлечений, приятный отдых, стремление к получению удовольствий. Для вас этот год будет благоприятный в плане вступления, в брак и помолвки. Также ждет творческая самореализация, масса планов, поклонников, существенные события в жизни детей, возможно, зачатие. И рождение ребенка. Для рожденных после 18 октября, благодаря личной активности, открывается больше возможностей в реализации любовных желаний. Важно быть смелыми и верить в себя. Для творческой реализации много шансов. Не пустите, идите на риск. Но теперь давайте посмотрим, что нас от вас ожидает. По астрологическим показателям смотрим только лишь основные события. Ну, во-первых, на момент дня рождения смотрим. Марс идет по вашему первому дому. Меркурий тоже еще продолжает идти по первому дому, и он будет идти до... Ой, давайте посмотрим, докуда. Так, график координаты. Так, до до до 18 октября он идет по вашему знаку. Ага, ну, он будет долго, до 6 ноября. Короче, Меркурий будет постоянно двигаться по вашему знаку, а это признак того, что вам будет достаточно легко и комфортно в ближайший месяц, чуть больше потому что ваше мышление способности коммуникации они будут находиться в силе теперь Марс Марс очень активен он идет по вашему первому дому и можно сказать, что все это время тут сколько, весь месяц ну прям до конца октября точно вы будете очень-очень активны постарайтесь в месяц на который выпадает ваш день рождения быть максимально активными так в ноябре в ноябре у вас как-то немножко фокус сместится. Смотрите, вы станете более активны в плане того, чтобы заработать денег, приумножить свой капитал, но здесь могут быть некоторые сложности. Обратите, пожалуйста, внимание на период середины ноября с 15 по 20 Марс будет образовывать напряженный аспект к Урану по оси вашего символического, 2-го-8 дома. И это указание на то, что вы можете потерять неожиданно какую-то крупную сумму денег. Ну, будьте проявлять бдительность. Теперь В зоне заработков у вас пробудет, в зоне желания заработать, сохранить свои финансы. Марс у вас пробудет до середины декабря, после чего вы немножко расслабитесь. Ну и в принципе ваша Венера, находясь в четвертом доме, она там будет находиться с начала ноября, где-то примерно с 5 числа. И даст вам возможность немножечко расслабиться и уделить максимально время своим родным и близким. Также ноябрь, декабрь ⁇ это благоприятный период для того, чтобы, может быть, продолжить какие-то строительные. Понятно, что холодно, но тем не менее можно что-то купить для дома, для семьи, что-то сделать какой-то небольшой ремонт, может быть, вложиться в недвижимость. Для этого тоже очень благоприятное время наступает. Ну, а теперь смотрим дальше. У нас в декабре Венера войдет в очень интересный аспект с Плутоном, который в астрологии называется как аспект миллионера. Это будет соединение. Венеры с Платоном и я могу предположить, что многие из вас или обретут какую-то крупную недвижимость, может быть что-то будет по, по наследству вам достанется, ну или какие-то крупные материальные, какая-то крупная материальная прибыль, вот. Может к вам прийти через ваше вложение. Вторая половина декабря. Постарайтесь быть очень осторожными со своими материальными вложениями, поскольку Венера здесь будет ретро -градно. Весь январь также старайтесь сохранять свои финансы. Не лучшее время, чтобы одалживать и ну, как себе, так и давать кому-то в долг. Очень много будет забот, связанных с детьми, с любовной тематикой, что-то здесь будет тормозиться, будет постоянно возвращать вас назад к этим темам, возможно появление кого-то из прошлого до февраля, вот как-то вы будете в этом болотце немножечко вариться. Наконец-то в феврале у вас что-то откроется благоприятное для того, чтобы осуществить свои планы, мечты, связанные с работой. Также хорошее время для того, чтобы заняться диагностикой своего организма. Сделать что-то полезное для себя в плане здоровья. Март. Так, ну еще вот я, да, уже докрутила до марта. Март тоже для работы. Здесь солнце идет в соединение с двумя планетами, которые находятся в управлении рыб. И все это вас занимает шестой дом. Это работа, это здоровье. Аспекты, в принципе, неплохие, хорошие. Вот обязательно займитесь, то есть, кто хочет менять работу или может быть новая должность, кого-то интересует. На март переносите все это, планируйте. Так, зачатие. Тоже может быть на март. Здесь очень хорошие аспекты. Теперь в, в апреле. Что у нас в апреле? Смотрите, апрель хороший месяц для того, чтобы вступать в брак. Здесь интересное очень сочетание есть. И которые идут по пятому дому. То есть, пятый, шестой благоприятные очень. И брак, и работа. Смотрите, сколько зеленых аспектов. Красные здесь не важны. В общем-то, апрель, апрель, это вторая половина апреля, начало мая, это наиболее благоприятное в следующем году время для того, чтобы вступать в брак. Ну вообще, да, для творческой активности, для дел связанных каких-то с вашими детьми. Здесь идет вообще такое тройное соединение двух чудесных планет. Даже вы знаете, если кто-то планирует, может быть, как-то хорошо заработать, выиграть от каких-то спекуляций, азартных игр, может быть, продать какие-то продукты своего творчества, зачатия также наконец, апреля планируется. Май. В мае здесь продолжается активность по детской теме, по творческой. Но Венера уже переходит в дом работы. Вы знаете, когда Венера в доме работы, работать как-то не очень хочется. Хочется, наоборот, полениться, но зато денежки даются с большой легкостью. Но я думаю, что в плане работы ваша активность она все-таки где-то с июня начнется. Давайте посмотрим на июнь. Так, июнь месяц у нас. Да, все, здесь максимум. Видите, вот соединение Юпитера с Марсом. Юпитер, он придает, знаете, такую напористость, а Марс активность. То есть, вот такое воодушевление, что ли, будет в плане работы. Будет так, знаете, очень много у вас планов, идей и энергии это все реализовывать так ну давайте дальше посмотрим сколько у нас это время все это времени продлится и очень легко будет договариваться с партнерами так до конца июня и хотелось бы обратить ваше внимание на июль здесь интересная ситуация в чем ну здесь в зоне опасных ситуаций уран в соединении с марсом вы видите какой квадрат ну собственно он как-то для всех не пройдет без без каких-либо последствий лично у вас здесь будет задет 8 дом так 8 9 10 11 и 8 11 будьте осторожны со своими финансами будьте внимательны к своему здоровью и здесь из благоприятных моментов вы можете рассчитывать на поддержку покровителей кто-то вам поможет То есть для карьеры здесь очень хорошая ситуация Вот как-то, знаете, что-то в отношении дружеского коллектива, какие-то неприятные моменты. И вы знаете, что еще может быть с мужчинами? Вот какие-то с мужчинами, особенно если друзья мужчины, то с ними могут быть какие-то сложные моменты, вплоть до разрывов. Для тех, кто будет планировать поездки за границу, вот наиболее благоприятное время с 23 по 17 июля для отдыха. Так, для карьеры с 18 июля по 10 августа, с 10 августа по 29 сентября наиболее благоприятное время для того, чтобы куда-то поехать в отпуск, отдохнуть и приятно провести время. Просто как-то свою энергетику восстановить и запастись наполнится новыми эмоциями, новыми впечатлениями. С 25 мая по 4 июля не лучшее время для того, чтобы выяснять отношения и, ну, в принципе, для партнерства. Ну и знаете, на конец года вам есть такой небольшой совет, рекомендация. Закройте все свои максимальные Какие-то дела, связанные с э, юридической сферой, с дальними поездками, путешествиями, с, э, со всем, что далеко и высоко. Ну что ж, на этом наш такой небольшой прогноз общий на ваш следующий год закончен. Желаю вам успехов еще раз в этом году, наступающим. Благодарю вас за ваши лайки за вашу поддержку, комментарии, подписки. И до встречи в следующих прогнозах.